Всем привет, дорогие друзья, партнеры! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю вам в Новом Году крепкого здоровья, успехов в бизнесе, семейного благополучия и всего-всего самого наилучшего! Ну и у нас в Украине сейчас 22.15 и я поздравляю всех, кто живет в Азии, на Востоке поздравляю вас с наступившим уже Новым Годом. Ну а нам еще э, полтора часа. В России это будет через э, полчаса Новый Год. Вас всех, у кого еще не наступил э, Новый Год, поздравляю с наступающим. А тех, кто уже наступил, поздравляю вас с Новым Годом. И желаю, конечно же, э, все плохое оставить в 2020 году, а все самое новое, пусть перейдет 2021 год и наступит. И, конечно же, рекомендую пропишите, сейчас возьмите свои блокноты и пропишите цели на будущий год. Пропишите все от мелких целей и до самых больших. Я желаю, чтобы все ваши мечты осуществились в новом 2021 году. Кто прописывал цели в прошлом году, возьмите свои цели, тетради, посмотрите, что сбылось, что нет. Если не сбылось, ничего страшного, перенесите цели на следующий год, и у вас обязательно все получится. Партнерам я желаю в следующем году, в новом году, достигать новых рангов, менеджера, директора, восходящую звезду, исполнительного директора, регионального, национального, до амбассадора. И желаю вам большую-большую команду, Больших-больших и огромных чеков. Желаю всем попасть в марте месяце в Дубай. В августе в Детройт с большой вашей и успешной командой. Что я хочу сказать. Да, этот 2020 год был очень тяжелый. Непростой можно так. Но и он очень был радостный, успешный. Слава Богу за то, что все прошло благополучно. Пусть Бог благословит следующий год. Желаю вам счастья, добра, любви, мира и всего самого-самого на -самого лучшего. С вами был Дед Мороз. С Новым годом, друзья!